Всем привет, с вами Аделет и поздравляю всех с Новым Годом! И в этом году у меня первое новостное видео выходит Короче, как, как вы уже знаете, недавно была, была новость, в котором все соцсети это, публиковали о том, что аномальный холод будет, да? И она была, и она это, есть холод. И я вчера как раз ходил с другом по съемке там, и ходил, ходил, замерз, замерз. И на площади я увидел такой, это сокрывающий пункт, где... Там тепло как дома, представляете, тепло как дома, там даже чай есть, там даже этот есть. Угостили это все, бесплатно все было, так что вот классно стало теперь в этом году. Этот год теперь классный стал. Вот мы еще с вами увидимся, еще у меня много-много таких проектов новостных будет, так что этот не пропускайте. А чтобы не пропустить, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. И этот я желаю всем удачи и всем пока.